Здравствуйте мои уважаемые подписчики, спасибо за то что смотрите мои видеоролики и за то что подписались на мой канал. Это видео обращение для тех кто стал моим партнером в системе EPN AliExpress. Для тех кто не знает это очень хороший способ заработка ссылка сейчас появится на экране которая ведет на видео где я рассказываю про данный метод заработка. На сегодняшний день в EPN у меня зарегистрировалось 53 партнера. Уважаемые мои партнеры, я думаю провести бесплатное обучение если всех соберу. Для этого вам нужно вступить в мою закрытую группу ВКонтакте ссылка на нее будет в описании видео, а также в комментариях под видео. Если вас нет ВКонтакте, то создайте себе профиль. В группе на стене есть опрос, там нужно отметиться проголосовав. Также вы должны написать мне ВКонтакте в личку, чтобы я знал кто вы и мог дать вам доступ к обучению. На этом мои уважаемые подписчики все, спасибо большое за внимание, также напоминаю, что сегодня выйдет обучающий выпуск и желаю вам приятного просмотра. Друзья, помните, что любой может стать любым, главное знать как. Ключ ко всему это информация. Всем хорошего настроения и отличного дня. Пока-пока.